Внимание! Производится аудиозапись телефонного разговора. Специалист 303, задавайте ваш вопрос. А, добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, а с кем это нужно решать вопрос для участия в параде Дедов Морозов, инвалидов-колясочников? В прошлом году было сказано, что нужно обратиться в полком, и они помогут организовать все это, сделают группу поддержки какую-то, волонтеров. В только звонит. Вас. А, доб добрый день. Добрый. А скажите, пожалуйста, а как можно получить разрешение или какую-нибудь информацию на то, чтобы участвовать в параде Дедов Морозов, который в Минске будет проходить? 323 76 а, Добрый день. с новогодним мероприятием, у нее Добрый день. Добрый. Я не могу вам сказать, это вам нужно уставать в администрациях района. Как, я не знаю, как они формируют Деда морозов. Это И только что, только они решают, да? Я не разрешение, потому что это же не мы формируем мы Деда Мороза. Мы... Впрочем, а нам это все предоставляют районы, поэтому вам нужно обращаться в администрацию района. Вообще, это житель Дедов Морозов организовывать Минго-рисполком, то есть администрация района, мы выступаем в нем тоже как участники. Ну вот меня просто как раз минго к вам и направил. Но еще mm -hmm. такой вопрос, у меня дело в том, что я хотел бы не один в этом участвовать, а у меня есть друг, у которого есть проблемы с двигательным аппаратом, и вот мне интересно, как этим заниматься. Мы с другом увидели это там в новостях, и он сказал, о, классно, я тоже хочу. Смотрите, вам лучше сразу непосредственно уже с советским районом это обсуждать. Ну, я вам не буду говорить, что можно, что нельзя, потому что ну, непосредственно вы же не со мной будете по итогу работать, да? Но вы уточняйте, потому что, ну, как бы, я могу, например, работать с индивидуальными предпринимателями, которые находятся в центральном районе. Вот, в советском районе тоже будет такая практика. Вот, вы хотя бы для себя сначала уточните, как бы, можете вы принять участие или нет, и тогда уже будете, ну, далее решать по поводу друга. Да, слушаю. А, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, мне кажется, я вам уже звонил, вы Мария Валерьевна, да? Возможно, звонили. А в центральный район входят дома до 39-го, включительно. Хорошо, тогда, наверное, поступим к следующему вопросу. Давайте вы мне оставите свой контактный телефон, да, а я тогда уточню, ну, Давали мы уже списки или нет? Повторюсь, что я хочу не один участвовать, а с другом, и для меня это очень важно. У которого инвалидность. Хорошо, тогда давайте я вам перезвоню сегодня, максимум завтра. Хорошо, спасибо большое. Куда я записываюсь? Дажан кир кировница комитета по праце, занятости социальной обороне менхар да, да, но просто, я разумею, послушайте, ка ласка. Но Жанна вот, Романович отказалась, что коли там звернуться, записаться за год, то можно это все организовать. Так мы зараз пробуем, но не нас кидать по кабинетам. А те, кто занимается организацией этого порадования, обращались в эту организацию? Мы звертались. А ваш вопрос относится к организации Минского городского исполнительного комитета? Ну, ну так вы ж так само, так вы же так и... само Мингоровый конком, Нет. Другая спроба дотелефоноваться до Ирыны, Миколаевны Дудки. До такой мне понравилось вернуться сократарка комитета по операции, что-то социальной обороне населенства. Ну, полна вышла куда -то. Ну, Давайте еще раз. А может у них на радость самой Марианной щеткиной? 22 двадцать два разы я телефоновал на этот номер. Да, слушаю. А, добрый день, Мария Валерьевна. Да-да-да, а, смотрите, у нас уже сформирован список участников, да? Угу. Поэтому, ну, наверное, в этом году мы вам предложить ничего не сможем. Скажите, а насчет друга моего? Как-нибудь, что можно узнать? Наш ответ. В этом году у нас уже все запланировано, поэтому в этом году просто уже мест нету, элементарно даже поучаствовать. Дело в том, что говорилось, что сформируют целую отдельную группу из людей-инвалидов. И если только обратиться заранее, все это, я вот сколько ни пытаюсь это все сделать, все никакого отклика нет. Ну вы можете как зрители прийти. Посмотреть правильно концертную программу, которая будет возле ратуши. Хотелось вот именно пройти э, с другом, который в, в коляске. Нет, я понимаю, но с другой стороны ему, наверное, тоже тяжело будет правильно пройти. Тем более это еще зависит от погодных условий. Ну, там же целую дорогу перекрывают. Там не сложно, особенно если они ее чистят. Ну, то есть он с радостью хотел это сделать. В этом году пока ничем не сможем помочь.